Приветствую ребята, друзья, подписчики моего канала. Сегодня я решил перебрать зимние снасти удочки сделать на зиму на рыбалку. У меня вот тут такой ящичек есть. Вот в нем в нем у меня всякая дрепятень. Вот решил перебрать, сегодня переберу. Сейчас в прямом эфире все покажу, что буду делать, как буду делать, и посмотрите. Вот. Для этого я приготовил досточку, пассатижи, ножик. ножик буду резать пену. Вот. тут Пакетик. сейчас буду потихоньку доставать все вот у меня тут ходил я на рыбалку у меня вот такой спиннинг для блесны красный но у вас там показывает фиолетовый вот. нам понадобятся вот такие вот штуки будем резать их и вставлять в гнезда где у нас будет приманка ну, блюсинки мы будем с вами делать вырезать вставлять удочек у меня как оказывается очень много всякие разные будем переделывать все насадки обрезать переставлять О, нормышки после того как на рыбалку ходил даже не почистил сейчас буду все чистить все буду делать одну удочку даже не распечатывал вот. у меня их очень много еще есть вот такая вот с безмотылкой собирать посмотрим сейчас что мы будем собирать много лески которые в основном ой тут что такое непонятное что-то происходит ну эта леска большая она вам не понадобится я так думаю возможно еще пару удочек сейчас переберем посмотрим и будем делать так еще где-то коробочка у меня должна быть да я ее вчера сунул сейчас мы ее а вот она нет это не она шел вот такая вот будет у меня подмормышки сейчас сюда вырежем вырежем небольшие хорошие а ну например вот такие они у нас чуть великовато но мы берем ноги и I do. Вот, чуть-чуть. Вот ну, слишком много получилось. мерить Но тут не обязательно ничего вот одна одно гнездо готово и вот так вот в таком порядке все гнезда будем заделывать вот в таком порядке мы все сейчас есть У нас две вот таких, вот. мы возьмем одну, потому что нам надо сейчас длинную. Так. Так, вот, это уже уйденькая. Сейчас мы берем еще одну. Это у нас последний квадратик будет. Как-то как у нас примерно получилось вот так. Вот. Сейчас сюда будем перебирать мормышки. У нас мормышек много всяких. Мы будем выбирать самые. У нас еще есть, есть вот такая мормышка. Я даже не знаю, что это такое. По-моему, это самодельная мормышка. Ну, пойдет. Потом есть. Похоже, она тоже есть. Одну мы сделаем. Вот. Ну, это я не знаю, что это. Ну, одну поставим. какая-то вот такая я не знаю она очень легкая очень легкая мормушка ну что за мормушка я даже не знаю, потом мы на нее прилепим кембрик ну, такая вот есть это типа не знаю что это такое это пока мы их делаем они у нас пока не востребованные есть вот такая блесенка она в таком состоянии, что почистить ее и вот такая вот блесенка, старая старинная блесенка Смотрим, что будет мы ее тоже прилепим сюда так ну вот, сломанная блесенка вернее она не сломанная но она вот сделана под можно прицепить крючочек через колечко и она такая тоже как бы с двух сторон ушки ну, вот, почистить пойдет идет главное почистить что еще тут какие-то мормышки как зубы но они легенькие мы их делать не будем есть есть еще вот такая красная мормышка что из нее получится, а? мы попробуем что-нибудь сотворить. потом это не сейчас, потом. Мы сейчас выбираем просто мормышки, которыми мы, возможно, в дальнейшем будем пользоваться. Почему я решил? у меня мормышек много. вот еще есть вот такая вот мормышечка, она медная, но я Она, в принципе нелегкая. Такая. Она в принципе нелегкая. Посмотрим, что дальше будет. Может мы ее и приспособим. Так. Тут у меня еще вот уже сделанный монтаж мормышечка мормышечка вот такая вот ну она как бы на двойничок я не знаю как они называются все ну, вот, с одной стороны черная с другой стороны золотая сделанные кембрики я не знаю, чертик, не чертик, без мотылка или как она там называется. Короче, это у меня уже готовая удочка. Вот. А сейчас мы будем обрезать те, что у меня были до этого. Вот, вот, а, вот это я. Купил такие кембрики. И купил... Вот. Чертика. И без мотылку. Поставлю сегодня их, попробую потом в следующий раз уже на них ловить, вот. у меня много чего есть невостребуемого, о, крючок, крючок нам не нужен, не сделаю тут у меня как бы и мармышка и этот я сделаю одну вот эту мармышку я вот так вот делаю потихонечку дети балуются играется сейчас мы вот так вот эту вот таких у меня много И так жарко вот она покрашена лаком она была блестящая но покрасили лаком кто-то, это не моя мамешка я не помню откуда она взялась у меня вот такая как бы в виде капли большой ну ничего, пойдет, пока мы ее сюда прилепим а потом сделаем, поставим ее на ложечку обратно да и все так что что случилось? Ты проснулась, Сайка? Да ты выкрашиваешь.